Григорьев Виталий Викторович. В 2011 году закончил Московский государственный гуманитарный экономический университет, факультет прикладной математики и информатики. Я еще когда в школе учился, тогда уже начинал программировать и думал, что свою жизнь свяжу именно с программированием. Для меня это всегда было интересно, что-то создавать, что-то делать новое. И... После окончания школы поступил в Томский государственный университет системы управления и радиоэлектроники. Но так получилось, что в 2000-м он получил травму, а свою жизнь уже только как программистами по-другому не представлял, встал вопрос, где обучаться дальше. И хорошо, что существует в нашей стране такой вуз, как МГГУ, где я поступил и получил образование. На данный момент я работаю в нашем университете программистом, Моя задача входит, в мою задачу входит как автоматизация работы ВУЗа. Я с нуля, с самого начала написал программу, которая сейчас разрослась, я ее дорабатываю постоянно, появляются новые модули, которые полностью охватила всю работу ВУЗа, всю автоматизацию. И, в принципе, я даже горжусь своей работой, что приносит пользу, что ВУЗ мне дал образование, я могу ВУЗу помочь чем-то. Когда я учился, времени было побольше, но люблю активный образ жизни и поэтому занимался спортивным фехтованием на колясках. Спорт мне этот нравился, как его называют, быстрые шахматы, потому что надо за короткое время, за миллисекунды, принимать решение и поступить правильно. Что, в принципе, и в жизни пригодилось мне в различных ситуациях. Спортом я занимался три года, получил кандидата в мастера спорта. Но после качания вуза пришлось оставить, потому что работа занимает основную часть времени, и на спорт не остается, к сожалению. Но все равно... Помимо работы человека, какие-то увлечения, мне, например, нравится, очень нравится автопутешествие. Я на автомобиле ездил несколько раз в Казахстан, в Сочи, в Белоруссию, да и просто вокруг Москвы, Московской области, интересные места посмотреть, их предостаточно. Также очень люблю рыбалку, <тих> тихую охоту. Просто сам, даже сам процесс нравится, как не вылов рыбы, а сам процесс, где можно остаться несколькими мыслями, подумать о чем-то. Учеба в УЗИ дала, конечно, очень много, потому что были и трудности, и времени бывало не хватало, но это все только дисциплинирует, и сейчас в жизни очень пригодилось. Все, что студенческое, пришлось преодолеть, это, это, это потому что обучение в университете дает не только образование, но и путевку в жизнь, где ты приобретаешь уже необходимые навыки. Также появились друзья, которые и на данный момент студенческая дружба очень крепкая, мы до сих пор поддерживаем отношения.